С вами Пугачева Наталья, и мы сегодня с вами продолжаем разговор про астрологию Бадзи, про стихии, про архетипы в жизни женщины, которые эти стихии несут. И пока я жду, пока вы все присоединитесь, напомню вам, о чем мы с вами говорили уже на протяжении почти месяца, мы с вами ведем. Ведем эти прямые эфиры и прорабатываем различные состояния. Итак, напоминаю, что в астрологии Бадзи 5 стихий. Каждая стихия отвечает за определенное состояние характера. Естественно, как у мужчин, так и у женщин. Но мы с вами здесь про, про женщин, про женские стихии пока. Так вот. С -с -состояние, состояние жрицы, которое мы будем с вами разбирать. Состояние, наверное, как-то я немножко перееду даже вот так вот: Значит, состояние жрицы. Это состояние, которое нам дает стихия воды. Так, сейчас что-то я как-то так, чтобы мне еще и свой компьютер было видно заодно. Итак, это состояние воды и состояние действительно самое мистическое из всех, из всех пяти состояний. Почему? Почему так получилось? Помните, в самом-самом начале я рассказывала, что если взять весь жизненный цикл человека, каким-то образом разложить, то мы с вами будем видеть разные этапы взросления, переходы из одного этапа в другой, и можно на циклы жизни, в принципе, все вот эти пять стихий нанести. И мы с вами проходили состояние, первое состояние девочки, состояние дерева. Если вспомнить цикл усил, к сожалению, вот Инстаграм не позволяет делать так, ну, или я не умею пока делать такие трансляции, где... А, так, сейчас я как-то... Так как лучше вас видно, если не против... А, значит в, в, в делать а мы с вами говорили про э, про стихию девочки так вот у нас с вами стихия девочки это э, стихия дерева и если говорить по кругу усин смотреть круг усин то дерево что у нас поддерживает дерево поддерживает вода про воду мы пока с вами не говорили мы сегодня будем про нее говорить да и так мы говорили, что самого раннего детства можно вот как раз перенести на стихию девочки. Ну так и есть. Да? Дальше мы говорили следующая стихия, которая идет за, по кругу порождения стихия огня. И мы говорили, что эта стихия символизирует молодость, символизирует молодость какую-то искрящуюся, можно так сказать, молодость, символизирует наше женское, достаточно притягательное состояние. Мы его назвали состояние любовницы, когда мы ищем с вами пару, когда мы желанны, когда мы интересны. Следующее наше состояние переходило в состояние стабильности, состояние хозяйки. Это как, знаете, уже... Не, не юная девушка, которая вся значит, в, в страстях, так скажем, а уже все-таки состояние стабильности. Мы говорили, что состояние земли мы ее назвали состояние хозяйки, это можно так назвать состояние ну, молодой женщины или такого женщины, может, какого-то уже такого переходного возраста, когда уже женщина степенилась, когда она уже согласна стать хозяйкой дома, когда уже согласна завести с детьми, нести еще ответственность за кого-то и за что-то, когда согласна свить свое гнездо. И, собственно говоря, это состояние, состояние стихии земли медленно перетекает в следующее состояние, состояние королевы, которое мы с вами прорабатывали если на прошлой неделе. Если нам говорить про королеву как как, как некий этап в жизни этап отрезок в жизни то это состояние будет состояние королевы будет у нас наверное скажем так зрелость это зрелость и в жизненном цикле если смотреть то это уже такая ну Господи, история, когда у нас уже есть дети, когда у нас есть внуки, то есть мы уже стоим во главе этой пирамиды, да, королева. И вот мы дошли до последнего состояния. Что же символизирует состояние э, стихии воды? Оно символизирует, э, я называю точку точка ноль. С одной стороны, если смотреть, знаете, все время важен угол, с которого мы, э, угол, с которого мы будем смотреть на эту ситуацию. То есть если смотреть какое-то завершающее состояние этого цикла, то с точки зрения ну, вот, завершения этого цикла, это будет такая зрелость, поздняя зрелость, можно сказать, уже старость. Да? Более того, именно в этом состоянии у нас этот цикл и заканчивается, жизненный цикл, то есть это точка смерти. А с другой стороны, это точка начала. Китайской метафизике, если вообще, ну, кто-то интересуется китайской метафизикой, даосизмом, там, там время идет не линейно, как у нас с вами, а, а время идет циклично. Оно такое в виде круга, ну, не может не совсем круга, а спирали, потому что оно все равно куда-то развивается. И вот когда оно доходит до вот этого точки начала, получается, что Именно здесь встречается жизнь, прожитая жизнь, и получается какая-то новая жизнь. Так вот, это самое мудрое состояние и самое женское состояние, потому что мы с вами говорили, что, когда мы говорили про огонь, мы говорили, что если вообще какого-то мужчину брать, всего мужчины будет состояние огня. Состояние огня – это вот самое крайнее мужское проявление – янский огонь. Вообще, энергию по аосизму, энергия мужчины – это нисходящая. То есть, энергия мужчины – это энергия неба, которая должна проходить через мужчину в землю, одухотворять эту землю, приносить новые идеи, новые миссии и, и реализовывать это на земле. То есть, мужчина – это нисходящая энергия. А женщина – это восходящая энергия. То есть наше с вами поле, энергетическое поле – это поле Земли, где мы должны уметь собирать энергию. И, собственно говоря, если вы прорабатывали все те состояния, про которые я вам говорила, то вы должны были уже к этому прикоснуться и, возможно, даже научиться. Все, кто не видел предыдущие эфиры, они у меня в ленте. Только самый первый эфир про девочку я как-то не сумела его сохранить в ленте. Оно у меня там сохранилось просто, просто в видео. Вот. И в таких там кружочки, где есть, вот там можно его найти. Всем советую, всем советую посмотреть видео, пожить в различных состояниях хотя бы по несколько дней, почувствовать эти различные состояния и почувствовать, само, самое главное, почувствовать себя. Вообще, точка познания мира, она... Вообще, как человек может познать мир? Про это... Про это спорили веками и философы, и психологи, и другие умные умы. И, собственно говоря, все приходят к той или иной версии, что человек познает мир через себя. Познай себя, познаешь весь мир. И состояние воды... Это познание себя и познание всего мира в целом. Состояние, мы говорили про каждое состояние, мы говорили с вами про, про некую цель, миссию, даже девиз для каждого состояния. Так вот, цель, цель этого состояния – это сохранение сути. А, миссия – это существовать внутри. Вообще вода считается большая вода, да? Она существует, ее суть где-то в глубине, в глубине океанов, в море океанов. Так что девиз, девиз достаточно простой – это быть, делать, иметь. Очень часто плыть просто по течению, вдумываться медленно проплывать эту жизнь собственно говоря вдумываться в каждый день в каждую прожитую минуту чувствовать эту каждую минуту получать результаты не от внешних действий а от внутренних намерений вот это наверное вот этот момент который если бы у вас было под рукой чем записать я бы вас попросила записать то есть получение результата не от внешних действий, а от внутренних намерений. Я думаю, что люди, которые прорабатывают... Вообще вот эта история женских тренингов, энергетических практик, экзотерических практик, она достаточно широко, мне кажется, стала применяться последние лет 10-15. Мне кажется, что люди... Как... Я, я уже, мне кажется, уже не встречал людей, кто бы этим не занимался хоть немножко. И все люди, которые занимаются хотя бы той же астрологией, на поле, в мы с вами находимся, это люди, которые умеют, умеют пользоваться умеют пользоваться стихиями, и они их учатся чувствовать. То есть вы потихоньку, полигоньку начинаете чувствовать эти стихии. И, и неважно, относите вы себя к каким-то эзотерикам или каким-то ясновидящим, или не относите вообще ваше мнение здесь абсолютно не важно важно что вы через какое-то время начинаете понимать и чувствовать мир на тонком уровне и вот то о чем я вам сейчас сказала а именно получать результаты не от действий а от намерений вот у женщин умеющих работать со стихией воды у них вообще очень здорово эта история получается вообще подскажите давайте сделаем по пятибалльной шкале у кого вообще так получается? О чем я сейчас спрашиваю? Я спрашиваю о том, что вы подумали, вы захотели, вы представили, вы это получили. Вот у кого так получается, поставьте, пожалуйста, по пятибальной шкале, насколько это у вас получается. Единица вообще не получается, чего бы я там не думала, чего бы я не хотела, никогда еще ничего не получилось. А пятерочка, да, получается. Ну и, соответственно, троечка то получается, то не получается, четверочка больше получается. То есть вот хотелось бы от вас увидеть, насколько вы, насколько вы волшебные магические женщины. Да. То есть это как раз вот уровень женщины-богини, женщину, живущую в стихии воды, можно еще назвать женщиной-музой. Потому что эта женщина, мало того, что сама наполняется, эта женщина умеет наполнять всех вокруг. Так, так, так, сейчас там убежала, почитаю. Могу только крупное отследить. Было, конечно, не часто, правда. Ну, смотрите, наверное, часто дво... кто-то двоечку, кто-то единичку. Но зато честно написали, да? Кто-то троечку, четверочку. Смотрите, ну, наверное, с пятерочкой, может быть, тут есть какой-то момент при украшении или даже лукавства, потому что, наверное, все-все-все захотите получить, ну, ну, не знаю, может, у кого-то так получается, да. Может, у кого-то так получается. Большинстве из, большинстве из нас большинству из нас все-таки приходится что-то делать. Но очень интересно, когда сбываются твои намерения, не твои действия, когда ты что-то делаешь, идешь к цели, это понятно, ты ее должен получить, а когда твои намерения. Вот, и а, вот у людей со стихией воды, мы, кстати говоря, в конце мая, да, сейчас я еще сделаю маленькое объявление, что в конце мая и всю вот эту историю, которую мы здесь с вами проходим и так вот в каком-то таком одностороннем порядке немножко, я все-таки перенесу на вебинар в вебинарную комнату, так что всем, кому интересно, следите, мы будем здесь писать и обязательно пере, переселимся в вебинарную комнату, я проведу обязательно открытые вебинары где я вам покажу еще и астрологические карты, да, то есть, каким образом, что, как работает и как это получается. Но сейчас, просто там, поверьте мне на слово, да, то есть, люди, которые пришли под стихии воды, у них как бы считается, что, если, конечно, это не трансформационная карта, то есть, вода не слилась, если эта вода не задавлена а, очень большим количеством земли, если эта вода вообще сильная, то есть, может быть, человек пришел под стихией воды, а может быть, человек не пришел под стихии воды, просто у него много воды, вот как раз эти качества, а, качество воды начинает женщина, а, женщина, мужчина себе проявлять. Вообще, если мы уж с вами сейчас зашли на астрологию, давайте я даже немножечко вам, наверное, расскажу, Какие это люди, люди воды, воды, там, Ян, например, да? И те, и другие люди мудрые. Вот если человек пришел по стихии воды или много воды в карте, это люди мудрые. Вообще, мудрость – это, наверное, главное, что мы можем сказать в стихии воды. Если воды мало то и тянет к ней. Да, воды. Я сегодня обязательно вам также скажу, какие нужно делать упражнения, что что нужно делать, как нужно добавлять. Если вас еще раз говорю, интересует все-таки в аспекте астрологической карты, то я вас приглашу обязательно в вебинарную комнату, где мы разбираем карты и разбираем эти моменты. Нет воды вообще. Чем хороша история с женскими практиками? Да и вообще с тем, что мы знаем про свою астрологию и знаем немножко психологию, и знаем астрологию, все это вместе можно смешать и можно... есть результат. То есть мы можем получить результат. Для этого есть упражнение, я вам обязательно расскажу. Да, нет воды, но, но образуется и слияние личности и низкого металла, рядом янский огонь, в месяце. Можно считать, что это вода? Нет. А, ну, я не знаю, если у вас прям там вообще какая-то трансформация-трансформация, то прям огонь, рядом янский огонь месяц, у вас прям поддерживает месяц эту трансформацию. То есть вы родились в месяц крысы или в месяц свиньи, Тогда да, можно считать. Но вы сказали, что больше нет. Значит, скорее всего, трансформация не будет поддерживать все интересно, Татьяна, спасибо, записывай, да, у меня вода Ян э, и Ян металл, угу. так, сейчас еще смотрю, так вот, э, Янский металл, вот Янская вода, она очень активна, это вообще люди скорости, это люди, кстати, у которых очень хорошо интуиция разви, развита на бизнес, и знаю очень много успешных, а, вообще просто из своего окружения, очень успешных бизнесменов, именно Янской воды, у которых, может быть, не хватает там связи, не хватает образований, но очень-очень хорошо именно вот развита, как я уже сказала, развита вот эта черта. Бизнес, какая-то интуиция. А, часто эти люди... Эм, так, сейчас, сейчас, сейчас. Эти люди, не часто, эти люди всегда умеют приспосабливаться к любой ситуации. Ну, янская вода, она еще может пробивать себе дорогу, да, потому что это сильная вода. Как женщина-вода ян строить отношения? Потому что порой бушует вода. Да, бушует вода. Давайте так сделаем. Значит, смотрите, все-таки... Все-таки про инскую, про янскую воду давайте мы оставим в, на вебинарную комнату, потому что для того, чтобы мне вам это объяснить, мне нужно что-то рисовать. Я, я вот просто так руками не могу раз, размахивать, да? Давайте мы сейчас просто поговорим о том, что... Э, Итак, янская вода, о чем я хотела да, сказать. Что целеустремленные, действительно, янская вода бушует. Действительно, э, я бы вообще просто посоветовала сделать несколько... Э, уметь делать женские практики. Это очень хороший момент, потому что если у вас есть вода, ее легче, как это сказать, легче ее перестроить, чем ее вообще настроить. Вот, примерно как-то так. Значит, вообще считается, что у людей с водой достаточно хорошая память. Но, правда, они запоминают только то, что им надо. Вот. А они хорошо приспосабливаются к любой ситуации, особенно люди иньской воды. Это вообще, это же, это же пар, это же туман он проникает вообще хоть куда то есть он считается, что эти люди могут приспособиться вообще куда хотят туда и приспособиться чрезвычайно умны умны то есть чем больше воды тем больше вот. знаете там даже ум не всегда идет от образованности как не, от какой-то мудрости жизни вот очень часто от какой-то жизненной мудрости это люди которые ну вот кстати это их минус может быть это люди которые все время в каком-то анализе анализе ситуации чрезмерном анализе я бы так даже назвала люди инской воды это самый таинственный знак вот из всех десяти знаков это самый-самый таинственный самый тайный, самый с одной стороны легкий туман с другой стороны, фиг докопаешься до его сути. А, кстати, есть ли у нас здесь люди инской воды? Там, напишите слово «я». Просто интересно. есть Нет, потому что янская есть, я уже видела. Я теперь про а, Что еще? А, знак загадочный не только для других людей. Этот знак загадочный еще и для себя очень часто бывает учебе и в обучении я всегда да, а, да. А, очень проницательные очень таинственные и неуловимые вот многие пишут да да я вот а очень многозадачные вот я еще что хотел сказать про воду то есть это люди которые вообще считается что почему женщины за рулем успевают больше делать там типа на эсэмэски отвечать разговаривать губы красить, рулить, а у мужчин так не получается. Женщины много, более многозадачные, и у женщин, ну, я считаю, что это вот как раз благодаря энергии воды, стихии воды, если у женщины много инской энергии, то это женщины многозадачные. Но вода не любит, это люди, которые не любят, когда их останавливают, это люди, которые не любят, когда ставят берега, когда их ограничивают. То есть хоть в работе, хоть где-то еще. А, вот. А, что бы еще вам хотелось рассказать про женщину: про женщину-жрица назовем ее условно жрица, да. Ну, потому что это мудрость, и это а, вот как раз та самая история, что эта мудрость дает определенный статус и определенную миссию в жизни не только ей, но и окружающим ее, ну там мужчинам, например. Да? Вот. Качество считается, что именно в этом состоянии, дорогие друзья, мы с вами должны наконец-то наслаждаться. Мы должны уметь наслаждаться, мы должны уметь получать удовольствие, мы просто обязаны это делать, потому что мы с вами, помните, как я говорила про нисходящую энергию, то есть что такое нисходящее, э, а, нисходящее восходящее. Так вот, мы как восходящая энергия, для того, чтобы она из нас куда-то выходила, она в нас сначала должна зайти. То есть мы с вами некий сосуд, который должен быть наполненный для того, чтобы уже вообще что-то можно было отдавать. Так вот, если мы не умеем наполняться сами, если в нас в самих нет удовольствия, нет, э, нет mm -hmm. наслаждения, Господи, что мы там должны отдать еще кому-то? Сейчас почитаю, что вы пишете. Я пыталась составить список своих экспертных тем. Ремонт, астрология, писательство, самопознание, туризм, интерес к женским практикам. О, спасибо, Татьяна, отлично, отлично. Друзья, пишите, пожалуйста, потому что я даю много практик, и, и вы можете свободно сейчас писать, и я с удовольствием поотвечаю на ваши. Просто потому что у вас вообще просто свободное общение, да? Итак, женщина воды, женщина, которая умеет проживать каждый день. То есть не просто пусть пройдет быстрее месяц, а потом я поеду в отпуск, вот там и поживу. Это не про нас с вами. Мы с вами должны прожить до отпуска тоже каждый день с большим наслаждением. Уметь передавать удовольствие другим. Вот вспомните сейчас... Вспомните сейчас кого-нибудь из своих знакомых или подруг, или знакомых-знакомых, или, может быть, персонажа какого-то фильма. Но желательно, конечно, живого человека, рядом с которым вы находитесь, и вот вы чувствуете, что человек полная чаша. Вот человек полная чаша, человек вот готов отдавать, и, ну, как бы не свои там какие-то проблемы, своими мыслями там бесконечными ненужными делиться, а просто готов отдавать какое-то удовольствие. То есть он готов, чтобы рядом с ним люди тоже получали удовольствие. Может быть, может быть выслушать, может быть, каким-то там пирожком накормить, может быть, э э э я не знаю, каким-то образом развеселить, да, массажик сделать, погулять, я не знаю. То есть с этим человеком, этот человек, вот он как бы хорошими эмоциями это человек полон хорошими эмоциями и ты от него заряжаешься этими эмоциями вот вспомните это состояние и попробуйте приблизиться тоже к этому состоянию то есть эм, считается что женщина в стихии воды какая она чувственная очень женская э, мудрая самодостаточная уверенная это люди, вот не зря я спросила, кто из нас волшебницы. Это люди, которые умеют пользоваться магией. Ну, той магией, которая доступна нам в этом воплощении на этой земле. Понятно, что мы, может быть, там не Гарри Поттер и куда-то там не летаем. Но, но многие чудесные вещи можем делать. Да, мы можем вылечить кого-то из близких. Мы можем пожелать удачи в каком нибудь безнадежном деле своему любимому мужчину. И он обязательно... Это удача к нему придет вот татьяна пишет старая подруга об обе тоже воды очень грамотные и интересные да ольга здравствуйте да спасибо да татьяна что вы такая активная очень приятно а, значит хоро, хорошо развитая интуиция а, и вот эти глубокие познания психологии даже если человек не учился Хотя сейчас, знаете, сейчас вообще, мне кажется, не учиться невозможно, потому что столько разной информации, что я даже не понимаю, как это не учиться. Сейчас, мне кажется, открываешь интернет, какой-то запрос вводишь, и тебе куча научных статей, вопрос, что, как правило, мы не в состоянии обилия энергии, мы не в состоянии ее стали перерабатывать. Это другой момент. То есть мы с вами оказались сейчас в таком мире, в котором, наверное, были 20 лет назад, когда не было интернета и не было никакой информации. То есть вот книжечку нашел, какую-то вообще волшебную почитал, кто-то тебе ее дал, и ты вот обогатился какими-то знаниями. Они дали бы так и непонятно, где их брать. Так вот, могу пожелать хорошей, исполняется. Вот, тоже еще одна волшебница к нам присоединилась. Писать, тоже магия, сказка-терапия. Татьяна, я с вами согласна. Вообще писатели, архитекторы, и вообще люди, которые умеют создавать новые миры, я всегда преклоняюсь перед такими людьми, потому что мне кажется, что люди, которые умеют создавать миры, неважно в каком пространстве, может быть, вы сами для себя можете создать его, во сне открываете новые миры. Мне кажется, что это люди пол-боги. Либо, либо нас Бог вот таким образом под копирку от себя, что мы очень приближены к Нему. То есть, если мы создаем чего-то, что не существует, но в нашем внутреннем мире это есть, это очень. Я Огонь Ян. У меня все подруги и сестра вода, вода Ян. О, Боги! Но у меня вода очень сильная в карте. Все мы, жрицы, в своем роде. Отличный комментарий, спасибо. Да. Так вот. Рядом с такой женщиной, не помню, на чем остановилась, значит, рядом с такой женщиной всегда создается впечатление некой глубины, некой мысли и некой сущности. И, конечно, к этому тянутся. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Спасибо, Татьяна, хороший комментарий. А, не от мира сего. Балет тоже магия. Я балерина. Ой, вот это, это, это мое второе преклонение. Да? Балет абсолютная магия. И, и люди, которые могут нам эту магию подарить, конечно, конечно же, тоже богиня. Вот. Итак, что дает в этом состоянии женщина мужчине? Дает внимание, глубину, смысл. Это женщина энергетический плюс. Рядом с такой женщиной дела у мужчины всегда идут в гору. Она умеет делиться своей энергией и снимает с мужчины излишки ян. Вот, вот что мы с вами, да, самое важное, что у нас есть в этом состоянии. Вообще в этом состоянии поругаться с мужчиной практически невозможно. То есть даже если мужчина пришел и сорвался, и как-то внутренне задел нашего внутреннего ребенка, то, будучи в этом состоянии, а нужно сказать, что в этом состоянии, друзья, мы находимся как раз не в, стихии, не в позиции внутреннего ребенка, если сейчас уходить в юнга, да, мы с вами находимся в позиции, ну, все-таки взрослого, внутреннего взрослого человека. И э, в этой позиции мы не, не впадаем вот в этот ступор, что «О, как это нас обидели, да как это к нам так могли отнестись», а мы э, с точки зрения мудрости понимаем, что это может быть наша недоработка. То есть хорошо, мужчина выдал свою порцию ян но если мы находимся в ней, то мы плавно это обтекаем. Плавно это обтекаем. Я сейчас не говорю о том, что нас там не должны ценить. Это как раз нет, не про это, да? Но это про то, что мы снимаем корону, и на этом этапе мы снимаем корону, и мы в состоянии принять мужчину в любом его, в любом его состоянии, да? даже в крайне янском. Потому что женщина в этом состоянии, ей легко подстроиться под любовь, ей легко перейти. Ну, кстати, вот сейчас будем с вами говорить про, про упражнение. Да, дорогой, как скажешь, дорогой, такое известное упражнение, вы знаете, недавно видела, вот, вот недавно видела, как это работает в жизни, называется. Значит, иногда, когда мне нужно в центр Москвы ехать, и все-все-все стоит. Либо такси беру, либо в метро сажусь. Даже по центру еще быстрее и легче в метро перебираться. Так вот, добираться. Так вот, значит, недавно выхожу на трех вокзалах, что там, Комсомольская станция метро. И, значит, ну, ну, представляете, три вокзала. Вот какая-то куча людей с чемоданами, все куда-то. Часы пик, все наверху стоит, здесь все. Стоит мужчина посередине я ну, я тоже куда-то опаздываю пробегаю это просто какая это просто секундная зарисовка моего мозга и стоит мужчина такой здоровый что-то он такой такой негодование он он весь какой-то знаете весь какой-то расстроенный он весь какой-то вот возбужденный он что-то ей высказывает высказывает и так жарко и она такая да дорогой как скажешь дорогой а хорошо дорогой как скажешь дорогой и я бы, знаете, я чуть не рассмеялась, я все время... Но раньше как-то на женских тренингах, когда ты это слышишь, это как бы одна история. Но когда ты видишь, как это работает в жизни, и она с, с таким... Вот вы понимаете, это как вода, ее невозможно ранить. Ну, то есть он что-то там высказывал, высказывал, а она такая... Да, дорогой, как скажешь, дорогой. Вообще просто, просто красавица. Я пошла всю дорогу прикалываясь. Думаю, вот, вот женские тренинги все-таки работают. Вот. Так, сейчас я почитаю, что вы там пишете у меня. Да, в прошлом году крыса моя, звезда академика, научила меня бадзы, дай картины на холсте писать, хотя нет воды. И она вода, самовыражение. Год проявился, да, отлично, что в этот год смогли поймать. Наталья, вы прекрасная волшебница. Благодаря вам научилась себя понимать. Благодарю, благодарю вас всей семьей. Спасибо большое, мне очень тоже приятно. Да, здравствуйте, те, кто присоединился. Так, идем дальше. Итак, женщина может построиться, может принять, может понять строить отношения со своей вот с точки зрения своей наполненности с точки зрения со своей вот этой водной составляющей, что как как сгущенная вода, да. Вот что женщина получает взамен от в женско-мужских отношениях, про которые мы сейчас с вами говорим, да? Желание быть рядом, спокойное, умиротворение, вот это вот состояние. Э, ну, многие женские практики строятся на каких-то лунных энергиях, водных энергиях. Это все про это. И очень часто у мужчин к таким женщинам привязанность, знаете, на уровне смысла жизни. То есть это не сексуально привязанность сильное, но это, это первое время. А вот дальше, чтобы прожить с ним долго и счастливо, у вас должны еще какие-то срабатывать, еще, еще какие-то привязки более глубокие. Вот про эти привязки мы сейчас с вами и говорим. Итак, основная категория, вот опять же, если к Юнгу мы с вами опять про Юнга вспомнили и вспомнили, вспомнили про суп личности внутреннего взрослого. Так вот, основной, основная категория выбора – это очень просто. Это моё, это не мое Вот, кстати, тоже запишите, кто записывает, да. То есть я это выбираю, я это не выбираю. То есть у нас нету что кому-то надо у нас если даже кому-то надо то это я подумаю и я выберу и если я выбрала то ну как бы я приняла решение и я несу за это ответственность да? то есть вот этих страданий что да я бы никогда ну ты живот сказала или сказала, это не про не про нас не про жриц. то есть за все мы отвечаем сами а, если мало это стихии. Вот женщина энергетический минус. Так, вот сейчас посмотрю, что вы пишете, и потом еще хочу с вами немножко... Ага. Так, так что-то выскочило. Наталья, а если ли панаинь, Много воды в карте. Это тоже залог того, что жрица появляется. Да, Панаинь, кстати, очень интересная история с Панаинь, потому что у вас в карте может не быть вообще воды, вы так смотрите на карту, ничего не видите. Но вы чувствуете, что у вас прекрасно как-то эта вода есть, и она работает. И очень часто по наине мы можем найти просто целое озеро внутри, и оно работает, что самое важное. Да. Интересный прием. И мысли эту воду нельзя ранить. Да, и мысли, что эту воду нельзя ранить. Это очень важно. Вот сейчас я хочу у вас спросить. Итак. Вид... Ну, все видели это невозможно не видеть женщины энергетический минус поставьте пожалуйста двойки кто ну может быть общался вот буквально недавно с такой женщиной то есть поставьте двойки что такое энергетический минус это люди несчастны вот вот, вот другого даже нету не знаю как подобрать другое слово люди несчастны Несчастна сама человек, который умудряется делать несчастных всех, всех, кто с ней рядом. Вот если у вас есть, может быть, просто это просто какая-нибудь ваша начальница, или просто вы такую видели мамашку. Я периодически таких вижу женщин там в каком-нибудь общественном месте, которая, ну, просто смотришь там, просто диву даешься. Понятно, что у нее что-то, что-то там не сложилось, что-то самое плохо. Она тыркает мужа какого-нибудь, еще маленькие детей, вот недавно наблюдала. Две малюсенькие девочки с ней, просто нормально с ней сидят, общаются. Где-то было, багаж мы ждали в аэропорту. Так вот, она взяла и начала их просто тюкать, она их начала вот, -вот, -вот толкать, что-то она, что -то... она их трясти начала, дергать. В общем, все это все разошлось в то, что эти начали девчонки орать. Что она начала что-то на этого папу наезжать. Папа не нехотя не взял этих де, орущих девчонок. В общем, я не знаю, была нормальная семья. Что-то что она встала не с той ноги, явно. Пока она всю эту семью, не в какой... мало семью. Вы представляете, мы сидим, все только прилетели, все устали, все... Все чуть живы, все ждут багаж, все хотят быстрее уйти, все себя не очень хорошо, наверное, чувствуют после перелета. И эти орущие дети рядом с тобой, этот мужик, который делает ведь что-то вообще не его дети, это она, фурия. Вот. В моем окружении нет, а в социуме много, да, да, и, и просто хочется подойти и сказать, слушайте, ну и понятно, что вам сейчас в данный момент плохо, зачем вы делаете плохо ну, вот своим близким, вообще непонятно, да? То есть, для чего? Чтобы все, все они тоже взяли и пострадали, включая малолетних детей. Да? Вот, да, здравствуйте, кто присоединяется. Так вот, энергетический минус – это люди, которые как бы несчастны сами, делают всех несчастными рядом с собой, в окружении, не способны наслаждаться ни отношениями, ни, то, ни тем, что у них есть, причем неважно, что у них есть. Неважно, сколько у них есть, они все равно будут несчастны. То есть это люди, которые живут в дефиците. Ну, слишком много, поставьте теперь тройки, кто знает женщин, у которых слишком много водной энергии, которые умеют себя наслаждать и только этим и занимаются. К сожалению, такие люди с эгоцентризмом, очень часто люди с какой-то ленью, вообще непонятные на ровном месте, так давно вас слушаю, од... давно вас слушаю одним мухом. Ну ладно, попробуйте сейчас двумя. Так вот, друзья, и вот эти люди, у которых, да, ставим тройки, кто таких тоже знает. То есть люди, которые сильно ушли в инь. Ну, кстати, мужчины тоже могут, мы сейчас говорим про женщин, То есть, как-то вот сильно этот инь перегнут и превращается в какую-то такую непонятное ленивое существо да, или или существо может быть не ленивое, но которое ушло из этой реальности вообще то есть она придумала она живет в прекрасном своем мире ей не интересует кто кто рядом с ней вот она вся там так вот друзья нам конечно с вами нужно бы соблюдать золотую середину Давайте я вам расскажу немножечко про стихии, ой, про упражнения, которые мы с вами будем делать. Значит, самое, одно из самых важных – это умение взаимодействовать с водой. Нет, кто-то не встречал таких окружений. Итак, умение взаимодействовать с водой. Нет, вы знаете, я такую, например, девушку одну встречала. Почему говорю одну? В смысле, может быть, я их больше встречала. Просто мы с ней одно время очень сильно общались. Это девушка, которая ходила на разные, нет, даже двух сейчас помню, две даже такие у меня есть были в свое время знакомы Это люди, которые ходили много на женские тренинги. Одна из них увидела, что она инская вода, и все. Она так настолько вошла в роль, что она абсолютно ничего не делала. Вот абсолютно. То есть все, что делал, делал ее муж. Хозяйство, ну, уж, правда, долго тоже не выдержал, к сожалению. То есть он зарабатывал деньги, он занимался хозяйством, и даже на вопрос, ну, может там детей завести, она говорит, не, не, не, вы что, он у меня не потянет еще и детей. То есть у нее даже мысли не было, что она ими должна заниматься. Вот, конечно, уходить тоже далеко нельзя. Так вот, друзья, на, что нам нужно? Нам с вами нужно взаимодействовать с водой. Научиться взаимодействовать с водой. А, очень были бы прекрасные прогулки под дождем, например, или прогулки у моря. Ну, кому как повезет. У кого <с> для Москвы сейчас начинаются дожди, сегодня смотрела прогноз погоды, так что мы свою жрицу под зонтиком можем прекрасно поработать, проработать. Друзья, помним, да, мы живем на наслаждении целую неделю, хотя бы неделю, <с> вот всю жизнь. Мы умеем наслаждаться, мы умеем взаимодействовать именно с этой стихией. То есть мы прям растворяемся в ней. Мы вода. Мы вода, которая вездесущая, мы вода, которая дает жизнь всем вокруг, мы вода, которая сама себя пополняет из рек озер в небо, с неба в реки, озера и обратно. То есть очень хорошо, можно, конечно, если вы знаете, куда ставить фонтанчик или аквариум, можно поставить фонтанчик-аквариум, но это все-таки мы сейчас вот здесь, так на общую, на общую аудиторию я не могу это сказать, потому что сейчас понаставите, да и не туда. Скажите, пожалуйста, как нейтрализовать звезду банкротства? А, никак. Символическую звезду нейтрализовать никак нельзя. То есть символические звезды, они все работают. Вот. Просто смотрите, когда она у вас будет работать. Просто в это время, например, не делайте каких-то крупных покупок. То есть, насколько она пришла на год, на 10 лет. Если она в жизни, то она у вас будет работать только в каком-то периоде жизни, в котором она стоит. Вот как-то так. А, так, что у нас еще с вами? Так, женс... дальше. Из женских практик наполнение холодом. Проводу еще не все сказала. Помните, мы с вами на каждую практику делали медитацию. Вот я вам советую сделать очень хорошую медитацию, когда мы с вами в группе будем заниматься. Может, мы... я вам проведу эти медитацию, но попробуйте пока сделать это сами. Значит, следующим образом, перед тем, как вы ложитесь спать, вы представляете себя, вы представляете себя, не знаю, брусалкой. сами собой, ну просто человеком, который умеет хорошо дышать под водой. И вы погружаетесь, можете со всеми телесными ощущениями представить, как вы все дальше, больше вглубь уходите, уходите, уходите, как вы чувствуете, как вода, как вода вот обтекает вас, вы чувствуете изменения температуры. Например, вы уходите все более глубоко и там все более прохладно. Что вам нужно? Что вам нужно достать с морского дна? Вам нужна жемчужина. Жемчужину можете назвать как хотите. Это может быть жемчужина счастья, жемчужина здоровья, жемчужина мудрости, жемчужина удачи. Так вот, вы э, каждый, каждый вечер перед сном плывете до этой жемчужины. Вы берете эту жемчужину и можете взять в руки и растворяете ее у себя в животе. Вы наполняете, вы складируете эти жемчужины у себя в матке. То есть, женский сосуд – это и есть матка, сосуд. Где э, такой женский энергетический центр, да, где мы с вами и складируем нужную нам энергию. А, так вот, делаем… Более того, когда вы на ночь медитируете то вы можете подумать сразу, за, подумать на следующий день, чем вы себя будете наслаждать, либо в течение дня. Попробуйте на неделе каждый день делать какие-то наслаждения. У каждого будет свое. С сладкое, можно к сладкое есть, кстати. Разрешаю на эту неделю. Кто-то на балет пойдет, кто-то пойдет гулять вдоль, вдоль моря, кто-то будет под дождем зонтиком, кто-то будет читать какую-то книгу или смотреть какой-то фильм. Главное, все это делать с наслаждением. Итак, пьем много воды. Если знаете любые лунные практики, бога ради, сейчас пока про это дальше мы уходить не будем, но луна – это самое то. Носим жемчужины не только в себе, но и на себе. То есть очень хорош, хорошая история, если у вас есть украшение из жемчуга, надо, надо их э, на этой неделе вам обязательно поносить. А -а -а -а много, опять же, много ходим пешком, много бываем на воздухе. То есть вы э, обязательно устроите себе, знаете, такой вот, хотя бы один раз за эту неделю, сделайте себе поход в парк, просто так, без всего, без разговоров с подругами по телефону, без каких-то там, каких-то дел, без там изучения там, английского языка по дороге. Вы просто идете и наслаждаетесь. Сложно сделать, потому что век такой у нас с вами, нам выпал достаточно, э достаточно таких шустрых энергий, да, где, э из которых очень сложно выпасть. Более того, когда мы выпадаем, я не знаю, как вы, я начинаю потихонечку чувствовать себе какое-то, знаете, угрызение. Ну как же так? Ну как же я лежу? Как же я пошла гулять просто так, когда у меня там в огороде ну, лучше бы газончик полила, потому что вот сейчас как раз траве нужна там вода, а я пошла просто так гулять. Так вот, без этих самых угрызений совести. Вы просто пошли гулять, вы просто пошли наслаждаться. Скажите, пожалуйста, как нейтрализовать звезду Банк просто сказала, шикарная практика. По-моему, управленный я такой читала или Ленар. Ну, я училась у Ларисы очень давно, уже не помню, лет 10-15 назад. Я проходила всевозможные тренерские курсы, когда еще была психологом. Ну и, собственно говоря, тоже вот познание стихии женских и женских как раз началось с нее. То есть одно дело заниматься астрологией, а второе дело, когда это уже переносишь на уровень психологии. Да, да, да, это, по-моему, ее практика. Ага. вот. А, так, подождите. А мудру? А, жемчужину можно делать? Можно. Да, да, тоже отличная практика. Так, много на воздухе, много с вами ходим. А, прощаем давайте напишем списке наконец-то давно ничего не писали давайте напишем списке кого за что мы прощаем отпускаем все как с ручьями с водой с рекой пусть все уходит пусть все уходит и мы с вами остаемся свободными обязательно давайте напишем список наверное если есть обида мы сейчас все в разных состояниях у кого-то она вполне может быть есть мы с вами превращаемся в ту женщину, которая умеет их выплакивать. Вот, сейчас я вам еще расскажу одну хорошую практику, друзья. Вспомнила еще одну прекрасную практику. Вообще, приходите ко мне на курс, на котором, на котором я с вами поделюсь обязательными практиками и всеми остальными секретами каждой стихии, да и вообще своего женского счастья. Так вот, прекрасная практика. Значит, опять же может быть, даже Ренар, не помню, когда мы с вами вдыхаем все обиды, мы вдыхаем все неприятности, мы вдыхаем все, все раздражение, все неприятности, которые каждый вечер, которые с нами произошли, и выдыхаем, представляем, что мы выдыхаем воздух, который вокруг себя, счастье, радость и удачу. Вдыхаем все плохое, все плохое, что происходит, на ваш взгляд, сейчас с вами. Какие-то несостыковки, какая-то какая неразбериха, как, какая-то вот ерунда вокруг вас, чепуха. Вот вам не нравится это. Вдохните, вы фабрика по производству счастья. Вы фабрика, вы тот самый прекрасный сосуд, в котором есть энергии, и который умеет перерабатывать все. Даже не очень хорошее. Очень прекрасное и очень хорошее. А, буду ходить в обед к Днепру гулять и есть мороженое. Ой, Лариса, прям самой даже мне захотелось. Ни разу не была на Днепре, но захотелось. И, и мороженое захотелось. Друзья, сладкое. Можно. Вообще, если говорить про, чтобы поесть, то соленое. Всякие вот эти морепродукты, рыбы, это все да, повышает нашу энергию. Чуть не забыла сказать. Значит, что нашла же я вам специально и даже себе где-то записала. Сейчас скажу, где. Вот, значит, смотрите. Чтобы повысить инскую энергию по китайской медицине, нам с вами, это я просто смотрю, что я себе тут записала в компьютере, употреблять чай с сердцевиной семян лотоса. Вот сердцевина, семени от. А, а, есть в специальных магазинах можно приобрести. Ну, в конце концов, сейчас в интернете вообще все можно приобрести. Так вот, это считается, что а, с, к, крайне иньское состояние, когда нам его не хватает, вот можно привнести с помощью этого чая. Вот. Так, что еще мы с вами можем поделать? На массаж. Давайте все сходим на массаж. Любые телесные практики. Прекрасно, да? <связывая> уход за собой вообще считается такие хорошие дни для женского ухода пятница но ну, давайте хоть какой-то день выделим сходим жду ваших кстати говоря stories stories обязательно ставьте в наш Остров Бадзи аккаунт для того чтобы я видел вас а не получится ли это, что мы себя наполняем негативом? Нет, мы перерабатываем негатив. Если вам эта практика не нравится, мы не делаем. Да? То есть у нас, у нас с вами работает хорошо интуиция. Если вам кажется, что мы, собирая таким образом негатив, он у вас и остается, так вполне может и быть в вашем случае конкретно. То есть у вас нет просто в данный момент э, ваша интуиция подсказывает, что у вас нет сейчас сил перерабатывать негатив на позитив. Женщины наполненные, которые чувствуют, что они умеют, смогут это сделать, вот вы это делаете. Те, кто чувствует, что нет, это не моя практика, не делаем. Угу. Спасибо за волшебные практики нашей главной волшебницы. Спасибо, Татьяна, очень приятно мне, конечно же. Так, что еще? Что еще? Холод. Я сказала про холод, да? Да. Спим в холоде, насколько это возможно. Обязательно открытое окно, форточка. Ну, смотрите, конечно, по своему состоянию здоровья там все. Но это было бы прекрасно. Если бы вы всю неделю начали спать в, в холодном, прохладном каком-то помещении. Ну, я как бы вообще сплю, мне просто муж каким-то образом меня... Я вообще очень теплолюбивая, у меня холодная карта. И я э, крайне теплолюбивое существо. И муж просто стоял много-много лет назад, что неважно, насморк у тебя, кашель, что с тобой, спим всегда с открытым окном. Летом кондиционер, чтобы было прям очень холодно в комнате, зимой открытое окно. Так начала спать, вот сплю до сих пор. Да, можно наоборот, выдыхать счастье и вдыхать негатив. Можно наоборот, но я про это и сказала. Что, а, а, выдыхать негатив, можно наоборот? Ну, попробуйте наоборот. Ну, как бы эта практика как раз э, очищение пространства через себя. Ну, кстати, можно и наоборот. А можно выдыхать позитив, выдыхать негатив. Так, друзья, как хотите, <с Ouais> как хотите, так и сделайте. Сама по себе практика, что мы, фабрика, если мы наполнены, то мы фабрика по производству счастья. И мы вдыхаем все, что нам не нравится, вдыхаем, и выдыхаем, чтобы вокруг нас было только хорошее. Ну, смотрите, я вас уважаю, спасибо. Вот. Смотрите, все эти практики – это же ну, работа нашего подсознания. да? То есть понятно, что как вы себя настроите, как вы сами с собой, своим подсознанием будете работать, то вы и получите. Чувствуете, что вам нужно вот так, делайте так. С вами мыслим одинаково, Штатяна, спасибо. Да, да, я тоже так думаю, что... Смотрите, здесь же не, не важно, ну, какую практику там, вот, даусы делают эту практику тысячу лет. Ну, ну, хорошо. Мы же, мы современные люди, живем в других энергиях, в другом мире. И мы хотим, ну, мы вот как-то так хотим. Можно? Можно? Да. Наталья, у вас очень красивый голос. Спасибо. Спасибо, спасибо, даже как-то не думала <referring в centro> про это. Вот. Так, пьем воду, сказала. Любим Луну, сказала. Выходим гулять вечером, смотрим на Луну. Отлично, да. Уходу за собой. А, обращаем по даем много внимания уходу за собой. А, массаж. Сами себе можем даже сделать какой-то масляный, да. А, Прям кутаем себя вниманием заботой всю эту неделю носим украшения из жемчуга сказала не отказываем себе в сладостях сказала вот общаемся Вот. обязательно сходите на какой-то девичник друзья обязательно сходите на какой-то девичник на котором есть люди подруги может даже не девичник пусть это будет я не знаю, любая вечеринка, утренник, как хотите. Но, в общем, ваша задача на этой неделе обязательно пообщаться с женщинами, которые для вас представляют очень высокую степень инь. То есть вот прям иньский-иньский для вас. Вот я сейчас сама говорю и сама знаю, с кем я буду общаться на этой неделе. Смотрите сторис, я обязательно выложу. Я вот... Вот С вами рассказываю, уже разговариваю. Завтра у меня тренинг поработать надо, ничего, ничего не сделаешь. Завтра не будет никаких сторис. А, вот, думаю, что вторник будет массаж. Среда будет у меня как раз клуб, а, в наш киноклуб, где мы обсуждаем. Кстати, очень интересный, тоже интересный фильм будем обсуждать. И там как раз такие женщины есть. Постараюсь тоже сторис вам выложить а как добавить металл нет в цикле отсутствует так друзья я вспомнил что мне нужно закругляться давайте вот что сделаем на этом эфире к сожалению мне придется закончить наши с вами встречи по стихиям но друзья 27 мая должна 27 мая по моему ну в общем 20 числа мая там может быть чуть собьется плюс-минус в конце мая, то есть примерно через месяц, я вас всех приглашу. И вот этот вопрос, обязательно подходите с, с металлом, потому что здесь сейчас мне... Ну, первым вы можете эфир про металл посмотреть, да? А, и мы с, с вами как раз будем уже в вебинарной комнате разбирать все-таки варианты уже про карты. Окей? Ну и вообще я хочу сделать такой достаточно легкий и интересный интересную программу закрытого курса где будет и астрология и психология в обязательном порядке где вы научитесь делать все все все для себя и для своих клиентов и для своих близких я сейчас закончу чтобы там нужно закончить чтобы не больше часа чтобы этот эфир сохранился еще остальные могли его посмотреть кто не успел Благодарю за полезную информацию мне очень было приятно что вы были со мной что вы так хорошо работали отвечали писали свои мысли, что мы с вами, ну, такое, такое живое общение, и э, хотите так, давайте так, хотите так, то есть мы с вами можем менять, э, менять форматы своей работы. Так вот, друзья, через месяц мы с вами встречаемся, вы пока проживаете, пишите, как у вас все получается. Обязательно сделаю пост, где вы сможете написать, как у вас все это выходит. А, и я с вами встречаюсь через месяц, мы с вами в вебинарной комнате, где поговорю и поотвечаю, и где у меня будет возможность порисовать вам и поотвечать на вопросы по, про астрологическую карту. Все, так что до встречи. Надеюсь, что вам тема была интересна и надеюсь, что, что э, вообще полезно. Я надеюсь, что вы стали э, за, за это время более счастливыми женщинами. Спасибо вам, всем счастья и благополучия. Все, с вами также на страницах Инстаграма я общаюсь.